И кто вас так подвесил? Это что, последняя обнова?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 же, начинаем, друзья! Ну что ж, для того, чтобы приручить лошадь или же какое-нибудь животное тебе, для начала потребуются следующие ингредиенты. Лучше сразу же подготовься как следует, чтобы потом в процессе, когда ты будешь гоняться за лошадкой, у тебя не закончились а, нужные ресурсы. Для того, чтобы приручить лошадку, тебе потребуется нежный сухой корм. В описании, конечно же, немножко в кривоватом, но написано, что это любимая еда лошади. Лошадь, лошади ослабят бдительность во время а, еды. Также не забудь взять с собой обычного грубого корма. Это для того, что когда ты Допустим, приручишь себе лошадочку а, Можно будет ее сразу же покормить Поместив в ее инвентарь Вот этот вот просто-напросто корм От этого она будет постоянно регенерировать И будет у тебя сытой Далее тебе потребуется, конечно же, такой, значит, элемент Как грубые поводья Они называются и делаются они тоже На столе твоего крафта Ну и также тебе потребуются какие-нибудь какие грубые доспехи Ну и, естественно, грубое легкое седло Для удобства управления Давай по порядку Как же нам сделать нежный сухой корм Для этого потребуется Сразу же смотрим, наводим на сухой корм и видим, что вот потребуется трава и потребуется кора. А, траву мы сможем найти на берегах любого практически озера. У нас растет вот такая вот трава, и как раз-таки, собирая ее, мы получим необходимый ресурс. Вот, мы получаем траву. Трава ее просто-напросто везде а, навалом, долго не придется тебе ее искать. Далее, давай попробуем, найдем кору. Где же у нас добывается кора? Естественно, кору можно добыть в лесу, ру просто-напросто какие-нибудь деревья. Давай сейчас доберемся до них и посмотрим. Для того, чтобы добыть кору подойдет практически любое дерево. Достаешь просто-напросто свой топорик, да, и начинаешь потихонечку э, лупцовать дерево. Так, получаем и веточки. Вот она самая кора. Вот там вот в правом нижнем углу, если что, показывается, э, какие мы ресурсы получаем с того или иного э, дерева. Ну и давай посмотрим, как же у нас крафтятся остальные интересные ингредиенты. Да, очень важным будут грубые поводья, которые тебе также э, понадобятся. Я, наверное, возьму сразу три штучки, потому что ну, сложность поимки лошади у нас зависит от ее уровня. Если лошадь попадется достаточно прочная или достаточно высокого уровня, то тогда тебе придется с ней немножечко повозиться и попотеть. А для этого братишка Скретч возьмет еще немножечко этих самых а, поводив, потому что поводи у нас рвутся и возможно тебе даже двух может быть не хватить. Я возьму на всякий случай три трое поводив, чтобы мне хватило уже наверняка и с запасом. Ну и ну, собственно, это основное то, что тебе потребуется для того, чтобы приручить твою лошадку. Чтобы кататься, также потребуется седло. Давай посмотрим, из чего крафтятся у нас эти грубые поводья. Для их крафта потребуется... Ну, все, в принципе, ты можешь отследить вот здесь, вот в твоем а, инвентаре. Вот они, грубые поводья. А, тебе потребуются ветки, тебе потребуется редкая шкура, которую мож можно добыть с убитых животных, типа кабанов, оленей каких-нибудь, ну или еще кого-нибудь. Даже вроде с кроликов падает эта редкая шкура, с волков и так далее. И обычная веревка. Ну, собственно обычными веревками, думаю, проблем не будет, они крафтятся у нас практически из той же самой травы, которую вы собираете на болотах. Далее, значит, у нас грубое легкое седло, крафт которого сейчас тоже покажу, нужна, нужны обычные веревки, редкая шкура и кора дерева, в принципе, все то, что мы уже с тобой до этого а, собрали. Ну что ж, пойдем, перейдем к самому важному и самому главному этапу нашего сегодняшнего гайдика, как же приручить лошадку. Для этого, естественно, тебе потребуется найти эту самую лошадку, желательно, чтобы она была, была немножко пожирнее. Желательно помесисти, чтобы было, да, чтобы тебе приятнее было самому потом на ней кататься, рассекать Чем больше уровнем лошадь, тем больше, я так понимаю, ее ХП, ее очки мощи, так называемые Тем реально она может выдержать гораздо больше урона при столкновении, например, с врагом Давай посмотрим, где у нас обитают лошадки Как по мне, лучше всего отлавливать лошадей на какой-нибудь равнинной местности Для того, чтобы можно было ей управлять более-менее нормально Ну и чтобы ее отлавливать было более-менее просто Вот, пожалуйста, у нас 20-я ходит кобылка ну что ж, после того, как мы нашли цель, необходимо просто поставить вот этот вот корм для лошадей на определенную клавишу. Также необходимо поставить тоже в определенный слот вот эти грубые наши а, поводья, чтобы можно было сразу же их активировать. Ну и нажимаем на необходимый слот и подкидываем приманочку поближе. Надеюсь, лошадки сейчас среагируют. Выманиваем, ребята, лошадей из леса. Посмотрим, отреагируют они на нашу приманку или же... А, нет, 27-я вроде бы не, не отреагировал никак, 28-я, к сожалению... Тоже. Надо бы их, наверное, поближе подвести. Давайте попробуем их поближе сейчас подвести. Поэтому, ребят, сразу же предлагаю брать гораздо больше вот этих вот на приманок, различные травки, которые любят так лошадочки, для того, чтобы можно было их как-то заманить. Самое главное условие ⁇ это ни в коем случае не распугивайте своих лошадей. Так, еще одна попытка приманить животные. Кинул я вот туда вот подальше, значит, приманочку И сейчас стараюсь зайти сзади Причем заходить нужно уже с поводями ребят Нужно сразу же держать поводья у себя а, в инвентаре Вот вроде бы она сейчас к нам стоит боком Постараемся, ребят, попробуем Так, да, получилось у нас сесть на нее И давай сейчас попробуем мы поведем куда-нибудь к берегу поближе Да, лошадь будет брыкаться Лошадь будет пытаться сбросить нашего наездника Но вы, ребятки, не давайте ни в коем случае ей спуску Пытайтесь ее, как говорится, усмирить Просто-напросто наводя ее то влево то вправо. Старайтесь выбрать где-нибудь участок поровнее, да, для того, чтобы можно было потом ее проще контролировать. Если у нас лошадь поворачивает влево, значит мы жмем противоположную сторону вправо. И таким вот образом у нас идет в принципе приручение. Нижняя которая полоска типа эффективности, насколько мы эффективно сейчас производим приручение. А, очки приручения, верхняя полоска самое главное, отвечает за максимальное приручение вашей а, лошадочки. Как только эта шкала заполнится, тогда ваша лошадочка будет целиком полностью приручена. Меточка ярости указывает на то, как только у нас лошадка наполнится яростью, приручаться, к сожалению, она не будет. дать тебе лучше нужно, друзья, отдохнуть. Например, вот сейчас уже все практически, да, лошадь вот-вот взбесится. В данном случае ее необходимо просто отпустить. Пускай она идет по своим делам. И ты, мой друг, не забывай, где она носится. То есть нужно тебе ее контролировать. Пускай немножко отойдет, пускай немножко успокоится. По ее статусу можно наблюдать, в каком она сейчас состоянии. Давай попробуем это посмотреть через через лук, например. Можно, нет, через лук посмотреть. Пока что нельзя. Вот она, смотри, у нас уже идет спокойно достаточно. Не старайся ее не драконь, просто-напросто Подойди к ней вот так вот поближе Вот сейчас она меня чуть-чуть было не заметила Да, запомни, что когда подкрадываешься сзади К животному, оно тебя менее видит Чем если ты подкрадываешься спереди Вот сейчас вот те вот, смотри, меня уже заметили А эта лошадка до сих пор не в курсе Что я за ней иду, вот теперь она заметила Запомни еще одну такую механику, как только Союзные животные Начинают, значит, мигать красным Значит все вокруг животные Такого же типа будут также Обеспокоены тем, что рядом есть Угрозы, то есть они друг другу сигнализируют Поэтому старайся быть невидимым а, Для всех, вот нас лошадки успокоились Теперь еще давай попробуем сделать одну попыточку Давай-ка поближе мы сейчас кинем Вот в эту сторону кидаем приманочку, раз Сейчас, по идее, должна она среагировать Да, у приманки есть радиус действия Он небольшой, и вот сейчас, как ты видел Да, я как с какой дистанции кинул Примерно вот такой радиус действия у нашей приманочки Ну и подходим, конечно же, сзади Не подходи спереди, подходи всегда к ней сзади Лошадь покоренная написано Как только ты подошел, вот такая надпись появилась Все, можно приручать Не, не до конца у нас успокоилась наша лошадка Постараемся ее сейчас успокоить Запомни простые действия, то есть кидаешь сначала приманку Вот ту черную, которую я тебе сейчас демонстрировал Не какую-то другую, а именно черную, и только после этого уже лошадь отвлечется на приманку, и ты сможешь без проблем подкрасться, но только подкрадывайся сзади к ней, За самом деле вот эта трава для приручения, она не нужна, если вы очень ловкий, да, если вы любите очень скрытные какие-то подкрадывания, можно без травы подкрасться к этой лошади сзади, но только именно с уздечкой, да, вот я сейчас ее взял, вот подкрался просто без травы, да, и могу спокойненько ее оседлать, вот как сейчас например у меня это получилось, просто идеальнейшим образом, и не потребовалось мне никакую травку никуда и подкидывать поближе Ну что ж, у нас финальная стадия Осталось совсем немножечко Да, под конец приручения уже лошадь становится достаточно а, покладистой И очков, смотрите, нам дают гораздо сейчас больше уже Нижняя вот эта полосочка, она заполняется гораздо быстрее и активнее Ну думаю, в этот раз мы ее точно уже, как говорится, обуздаем И еще немножечко Давай, лошадка, давай, ты станешь моей Тадам, друзья, идеально просто Вот сейчас мы и... Приручили лошадку Об этом свидетельствует вот эта вот надпись То, что лошадь, можно выбрать ей имя Ну, конечно же, это будет у нас вот такая вот лошадка С таким вот а, именем Прям как у того самого Геральта из Ривии Да, интересный коняшка такой пятнистый у нас получился Да, и теперь мы его, конечно, давайте сейчас немножечко Прокачаем Чем можно прокачать твою лошадку? Заходим в ее инвентарь и видим следующее Во-первых, она у нас может переносить определенный вес То есть у нее тут очень много слотов Некоторые слоты, я так понимаю, разблокируются в процессе Когда твоя лошадка будет прокачиваться На лошадку, во-первых, можно повешать следующее Это грубое, например, легкое седло я не, не знаю для чего, но можно почитать в описании Оно у нас, значит, необходимое снаряжение для лошади Позволяет перевозить а, небольшое количество предметов Ага, вот мы, ребята, поняли Смотрите, при добавлении седла а, наш с вами, В нашей с вами лошадке разблокируется гораздо больше слотов для а, перевозки Грубые доспехи, ну, естественно, броня Она и в Африке броня, она позволяет лошадке выдерживать гораздо больше а, урона Также у лошадки можно посмотреть какие-то характеристики То есть у ну, нее есть выносливость, у нее есть здоровье У нее есть показатель сытости, здоровье, жизненные силы, так. И та, самое основное, я считаю, что это максимальная скорость в сантиметрах в секунду В данном случае у меня 748 а, с половиной конный доспех, это все понятно Дальше у нас, значит, есть такая вкладочка, как таланты нашей лошадки Те, которые, видимо, имеются у нас на данный момент уже, да Также на нее еще что-то можно навешать И можно, также, же, я понимаю, герб повешать в своей гильдии Можно ее переименовать и многое другое Но На нашей прирученной лошадке мы сейчас с тобой и а, прокатимся Чтобы прокатиться на лошадке достаточно просто подойти нажать на кнопочку е и все мы теперь настоящий конный воин как следует пришпорим ее и покатились, ну и покатимся мы сейчас, естественно, в сторону своего дома, наверное, а то я очень далеко от него ускакал. В инвентарь твоей лошади можно зайти, просто зажав на ней вот на Е на длительное время, и вот здесь вот выбрать у нее инвентарь лошади. Заходим в инвентарь, и для того, чтобы твоя лошадка всегда была бодра и весела, положи ей просто-напросто обычный грубый корм вот сюда вот а, в инвентарь, и она автоматически будет его кушать со временем, он будет убывать, а твоя лошадка будет восстанавливать здоровье, восстанавливать силу и всегда будет э, заряжена, как говорится, на позитиве, чтобы катать своего верного всадника. Ну что ж, таким вот образом у нас и происходит приручение в данной игрушечке. Была ли информация полезна тебе, мой дорогой зритель? Пиши, пожалуйста, в комментариях по этому поводу. Также, если ты что-нибудь еще хотел дополнить по данной теме, то тоже пиши мне, предлагай. Братишка Скрэч ко всему прислушивается и, возможно, в ближайшем своем видосике дополнит, не